Взыскание неустойки с ЖСК Сегодня я решил рассказать о взыскании неустойки с жилищно-строительных кооперативов, так как популярность этой темы растет. В нашей стране исторически сложилось так, что ЖСК стали реальным способом получения жилья гражданами в обозримые сроки. Именно они, на мой взгляд, стали причиной появления собственности у граждан СССР. Эту тему мы описывали ранее в публикации «Государственная жилищная политика». Если для вновь появившихся форм объединения граждан были написаны специальные законы, то ЖСК остались слабо урегулированным законодателем. Это и является причиной, по которой застройщики, не желающие или не способные строить дома по 214 ФЗ, так любят создавать ЖСК. В настоящее время термин ЖСК содержится в статье 110 жилищного кодекса. В статье дается следующее определение. Жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом. В своей деятельности ЖСК руководствуется жилищным кодексом, уставом, положениями, утвержденными ЖСК и решениями органов управления ЖСК. Органами управления ЖСК, согласно статье 115 Жилищного кодекса, являются... Общее собрание членов ЖСК, конференция, если число участников общего собрания ЖСК более 50 и это предусмотрено Уставом ЖСК, правление ЖСК и председатель правления ЖСК. Высшим органом управления в ЖСК является именно общее собрание членов такого ЖСК, то есть самих граждан и юридических лиц. Вступая в ЖСК, человек становится не потребителем, покупателем или заказчиком, а участником, членом объединения которая действует в интересах каждого его участника и в соответствии с волей таких участников. Практика показала, что некоторые ЖСК оформляют доверенности от своих членов с правом голосовать на собраниях от их имени. Выдавая такие доверенности, граждане передают в руки определенной группы лиц права на управление ЖСК. Дальше вопрос управления ЖСК решается без их участия. Учитывая то, что устав кооператива и иные положения ЖСК были написаны без участия пайщиков при создании ЖСК, отступающего пайщика требуется только внести деньги, а остальные вопросы решат за него. Согласно пункту 11 обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от 4 декабря 2013 года, если из содержания договора о внесении боевых взносов, а также устава ЖСК следует, что между жилищным кооперативом и его членом возникли не обязательственные договорные, а корпоративные членские отношения. Регулируемые уставом данной организации, такие отношения не подпадают под действие закона о защите прав потребителей. С законом о ЖСК неустойка не установлена, и если договором с пайщиком такая неустойка тоже не предусмотрена, то отсутствуют основания для удовлетворения требования о взыскании неустойки. Учитывая, что на спорные правоотношения положения закона о защите прав потребителей не распространяются, также отсутствуют основания для взыскания компенсации морального вреда. Таким образом, для определения возможности взыскания неустойки нужно изучить Устав и Договор о внесении боевых взносов. Если эти документы не содержат ответственности ЖСК перед пайщиком, с учетом отсутствия ответственности в законе, взыскать неустойку не получится. Фактически суд встал на позицию, что если пайщики кооператива не предусмотрели в положениях ЖСК неустойку, то они сами этого хотели как высший орган управления ЖСК. Следовательно, пайщик ЖСК может выйти из кооператива или ждать исполнения обязательств перед ним. О том, как выйти из кооператива, мы говорили в нашей публикации «Как выйти из ЖСК». В части 2 статьи 130 жилищного кодекса, на мой взгляд, законодатель допустил ошибку, не конкретизировав порядок и сроки выхода из кооператива. Закон говорит о том, что заявление члена жилищного кооператива о добровольном выходе из жилищного кооператива рассматривается в порядке, предусмотренным уставом жилищного кооператива. Таким образом, устав может содержать условия о том, что заявление будет рассмотрено в следующем финансовом году. Понимая эти положения, застройщики создают ЖСК и фактически остаются без ответственности за нарушение сроков. Поэтому еще на этапе вступления в ЖСК необходимо проверять документы на наличие положений о неустойке на случай задержки строительства. Правило здесь должно быть простое. Нет неустойки, нет пальчика. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.